Итак, как же избежать банов от роботов в социальных сетей за использование редиректа? Вариант номер два для тех, кто не хочет возиться с сайтами, не хочет отходить от главной цели. То есть вариант для людей, которые решили профессионально заняться привлечением трафика. Друзья, вот тогда внимательно слушайте. Что вам необходимо использовать? Вам необходимо использовать трекеры. Что это такое? Это профессиональный инструмент, без которого ну, не обходится никто – кто занимается профессионально привлечением трафика продажей, особенно физических товаров это инструмент который выполняет очень много задач я все их озвучивать не буду я не буду углубляться в аналитику потому что все таки для нас аналитика в первую очередь важна ту которую показывает нам биржа где вы взяли свой продукт но вы его можете сравнивать с аналитикой которая есть у вас в треке и понимать а не обманывает ли вас там биржа но это уже для, скажем так, людей на следующем этапе. Сейчас для нас трекер нужен в первую очередь для того, чтобы наши ссылки не банили робот. Что это такое трекер? Я постараюсь объяснить попроще, но когда вы начнете пользоваться, вы сами для себя сделаете понятное для вас объяснение этой классной, замечательной услуги. То есть для нас сейчас трекер мы будем называть сервис, который вы самостоятельно устанавливаете, очень важно. Этот сервис будет контролировать переходы по вашей реферальной ссылке. Эту ссылку вы размещаете в личном кабинете своего трекера, и он начинает контролировать, кто, откуда, как, переходит по вашей ссылке что делает человек когда он перешел по вашей ссылке но еще раз повторюсь это незаменимый инструмент трекер может определить откуда человек зашел геолокация. вот почему этот инструмент очень важен для людей которые продают физ-товары? потому что фистовар не везде продается например мы продаем товары с доставкой только по Москве. Если заходит человек из Воронежа, ему показывать продающий сайт такого товара нет смысла. Но он же зашел, нам не хочется терять этого человека. Мы показываем ему другой офер, который продается, например, по России. А людям, которые зашли из Москвы, мы им показываем именно продукт, который продается по Москве. Точно так же, если продукты продаются только по России, а зашел человек, например, из Украины, ему показывается какой-то совершенно другой офер, или, например, показывается какой-то цифровой товар, который может быть легко доставлен в любую точку мира. Плюс трекеры определяют, с какого устройства зашел человек. Сейчас очень много трафика, уже больше половины, а может быть еще значительно больше, это трафик с мобильных устройств. То есть люди мобильный телефон уже давно не используют как телефон, а как компьютер, который у вас всегда в кармане, лазят по интернету, что-то покупают, общаются и так далее. То есть мобильный трафик сейчас рулит. И есть сайты, которые заточены под мобильные устройства, они там хорошо отображаются. А есть сайты, которые отображаются хорошо на стационарных компьютерах. И трекер позволяет людей, которые зашли с мобильного, переводить на сайты, заточенные под мобильное устройство. А людей, которые зашли со стационарных компьютеров, переводить на сайты, которые сделаны под стационарный компьютер. Вот опять же на бирже M1 Shop, на который я вам рекомендовал для одного и того же товара, вы можете увидеть мобильную версию этого сайта, и версию для стационарного компьютера. Для чего? Потому что все, кто занимается продажей физ товаров, но ну, без трекеров практически работать не могут. Вот для нас, конечно, это не столь важно, потому что многие лейдинги, которые делаются для цифровых товаров, ну и сейчас для многих товаров они адаптивные. Что это себя представляет? То есть, если вы свернете вот страничку и начнете ее двигать вот так вот, страничка начнет, как говорят, растягиваться под размер. То есть Страничка резиновая, и вы нормально видите, как отображается информация на сайте. Вот сейчас я вам показывал страничку, которая не адаптивная, которая теряет половину информации. Потому что у «Контакта» есть мобильная версия, а я сейчас работаю с версией под стационарный компьютер. У трекеров еще очень много есть особенностей, полезностей. Это все прописано в описании этих трекеров. Но для нас наиболее важная возможность трекеров – выключается в следующем, что когда по вашей ссылке переходит бот или робот, трекер его уводит. Но не дает понять боту, что происходит переход какой на какой-то другой сайт. Вот для нас эта возможность трекеров наиболее важна. Трекеров очень много, но наиболее популярные вот видите, даже на главной страничке написано «самый гибкий трекер» – это, конечно, китары DDS. То есть возможности в него, ну, ну немерено. Давно работает, прекрасно себя зарекомендовал, но… Всегда есть но. Цены от 25 долларов в месяц. Опять же, по причине, о которой я уже говорил, когда рассказывал о сайтах, я все-таки не могу людям, которые не понимают вообще-то еще, что это такое, какие возможности дает. Люди, которые не смогут получить практическую пользу сразу, быстро от трекера, вот рекомендовать Кейтару. Из-за того, что у них вот такая ценовая политика. Я вам порекомендую вот этот трекер. Он называется ESPAY трекер. Конечно, возможности у него чуть меньше. Если мы выберем стоимость, мы увидим, что у него есть вот такой вот тариф. Персональный бесплатно. Здесь есть ограничения по количеству переходов по вашей ссылке до 10 тысяч переходов. Вот для нас на нашем этапе сейчас 10 тысяч переходов по ссылке это очень хорошая цифра. Многие на нее, к сожалению, даже и не выйдут, ну, потому что мы а, пока не используем платный трафик. Вот кто начнет использовать платную рекламу, а, либо очень круто начнет использовать средства автоматизации, ребят, вам вот этот уже тариф не подойдет. То есть вам придется уже переходить на платный тариф. Но на этапе, когда мы тестируем когда мы разбираемся что это такое вот тариф бесплатный нам просто решение всех наших проблем значит для того чтобы трекер начал работать вам необходимо его установить вот тут конечно серьезная проблема я вам дам ролики по установке этого трекера вы конечно можете зайти в раздел документация и вначале вот почитать как это все работает здесь очень хорошая документация на YouTube, можно найти и есть, если не найдете, размещу ссылки на хорошие каналы, которые прям подробно рассказывают, как работать с SPI трекером. Можете выбрать того человека, который вам более понятен. Но все, что необходимо по работе и по настройке, вы можете найти однозначно найдете в разделе документации. Я точно так же вам дам ссылочку по настройке гитары TDS. Когда вы посмотрите эти ролики, пошаговые ролики, что нужно делать для того, чтобы настроить трекер, вы поймете, что это реально серьезно. Это серьезная работа, которая выполняется один раз. То есть вы раз настраиваете трекер и потом просто начинаете им пользоваться. У вас появляется личный кабинет с логином и паролем, вы входите и вы в основном работаете и Именно с личным кабинетом а установка трекера делается но ну, чаще всего один раз вот если вы посмотрите видеоролики и вы поймете что для вас это очень сложно то что же делать я не буду вам в этом случае рекомендовать идти на кворк и там за 500 рублей просить чтобы вам кто-то настроил трекер я вам рекомендую другого человека с ним уже договоренность это влад петров его скайп, его почту и даже его телефон, если вы из Украины, вам будет проще даже ему позвонить. Влад Петров настроит вам трекер-домен за 200 рублей. 200 рублей. И поверьте, вы решите для себя очень много геморроя, вот с разбором, как это все работает. Но кто сможет, конечно, пожалуйста, настраивайте самостоятельно. Сразу хочу сказать, я трекер сам не устанавливаю. Ну, не считаю, что мне это нужно, потому что, еще раз повторю, делается это один раз. Мне проще обратиться к Владу, он все настроит и работаем уже в личном кабинете вот как работать с личным кабинетом и чем заканчивается работа с трекером вы посмотрите в отдельном видео уроке, в заключительном видео уроке техническом, который также будет на, в этом обновлении. Пишем Владу, даем ему свою сразу реферальную ссылку на тот товар, который вы хотите уже интегрировать в трекер Влад вам все сделает и даже немного расскажет, как работать с личным кабинетом но я надеюсь кто-то захочет посмотреть мой видеоурок по работе с личным кабинетом этого трейда. Вот в принципе и все. Я считаю, что вот этот вариант, он наиболее оптимален и будет наиболее оптимален для многих. А что же мы делаем после того, когда трекер настроен, когда вы к нему подключили свою реферальную ссылку, пока на один товар не надо сразу пытаться его круто настраивать, давайте сделаем пока по простоте, с одним товаром. Что же мы делаем дальше? Как вы увидите, трекер вам сгенерит из вашей длинной ссылки еще более длинную ссылку, просто громадную вам ссылку сделать. Естественно, Естественно размещать эту ссылку в социальных сетях нет смысла, в платной рекламе пожалуйста, а в социальных сетях, в постах конечно нет смысла, ее нужно сокращать. И вот тут друзья, что вам нужно сделать, вам нужно либо попробовать все-таки сделать через два домена, но я бы вам это не рекомендовал, я бы вам рекомендовал сократить вот эту длинную ссылку, которую сгенерировал вам трекер для размещения в социальных сетях, через свой хостинг и домен по тому видео уроку, который у вас будет доступен. Вот этот видеоурок я уже его показывал в разделе о сайтах. Но еще раз покажу: редирект через свой хостинг. Вот, этот видеоурок вам надо посмотреть. Благодаря этому редиректу вы можете понасоздавать несколько ссылок, ведущих на одно и то же, для того чтобы размещать несколько ссылок в социальных сетях для того чтобы меньше банили ваши посты рекламные итак друзья вот на этом все как я обещал я сделаю итоговую рекомендацию если вы чувствуете в себе желание творить описать вам это реально нравится есть такие люди я знаю ребят вам тогда скорее всего лучше создавать свой блог и раскручивать свой ресурс это прям однозначно будет для вас то есть любой источник вашего бесплатного трафика вам через какое-то время принесет клиентов, и он вам окупится. А если вам еще это нравится, то это прям вот ваше реальное решение. То есть лучше всех людей гнать к себе на свой ресурс, чем на какие-то сторонние ресурсы. Если же вы решили, что вот для вас развитие какого-то источника бесплатного трафика это сложно, потому что все эти группы, YouTube каналы блоги, это все для тех, кто получает кайф от самого процесса. Если вы кайф от самого процесса не получаете, пожалуйста, лучше не тратьте время. Тогда для вас идеальный вариант сократить свою ссылку, то есть сделать ее ну, неубиваемой, во всяком случае хотя бы на первом этапе, используя трекеры. Китару я бы не рекомендовал. То есть, пожалуйста, лучше использовать пока СПА-трекер. Если сами не настроите, обращаемся к Владу. И затем эту длинную ссылку, потому что, начиная с четвертого урока, мы начнем работать с социальными сетями, вам необходимо сократить. Но вот сокращать ее уже лучше. Через свой хостинг и через свой домен По той методике, о которой я рассказал Вы уже получите практический навык в работе с панелью управления хостинга Будете уже не так бояться кода И возможно, когда у вас уже внутри спадут все эти страхи от этих хостингов и доменов вы самостоятельно сможете настроить по инструкции треки. Вот тогда считайте, что вы не зря проходите обучение на этом тренинге, вы получите очень много пользы практически для себя. А на этапе первом все-таки 200 рублей не такие деньги – Лучше отдать их Владу, пусть он вам сделает, чтобы вы начали пользоваться этим трекером И прошли всю схему партнерских продаж до конца а Влад, конечно, человек, который занят Он всегда желтый в скайпе, не обращайте на это внимания Он всегда, у него статус «Все окей, работаем», он правда работает постоянно Поэтому пишите ему, говорите, что вы от Игоря Черноусова, вы по поводу трекера он все поймет, спишется, ответит, переведете ему денежку, и все будет окейно. Итак, друзья, на этом основной материал закончен. По трекерам я запишу отдельный еще технический видеоурок, покажу, что из себя представляет личный кабинет, покажу как можно менять новый товар, удалять старый, добавлять новый, ну, если не хватит объяснений Влада. И покажу все-таки, как сокращаем из этой длинной ссылки через свой редирект. Я покажу, не вдаваясь в подробности, как можно создавать несколько ссылок. Итак, большое всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, есть какие-то замечания, пожелания, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я буду дополнять, исправлять, делать тренинг более понятным. Успехов!